Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, и мы продолжаем компанию StarCraft Remastered. Сегодня у нас на очереди дополнение Brood и потому мы будем играть первый эпизод, ну или, как у нас здесь написано, четвертый эпизод, если считать, с первой игры. Ну, в общем-то, это не важно, мы будем играть за протасов, после того, как мы уничтожили сверхразум. То есть, это своего рода продолжение. Продолжение будет очень интересное, очень длинное и от того, конечно же, очень увлекательное приключение нас ожидает. Я думаю, что это прохождение продлится, ну, весьма долго. Я буду выпускать, наверное, по одной серии в 4 дня, я так предполагал сделать. И то есть в этот промежуток между... Двумя выпусками StarCraft Remastered будет выпуск Сегуну, то есть получается будет чередоваться у меня серия по Сегуну, серия по StarCraft. В принципе, я думаю, что э, в серии по Сегуну я уже это рассказывал. Но кто не смотрит Сегуну, соответственно, я им пересказываю это все. Ладно, что ж, давайте начинаем эту кампанию. Противостояние. Сверхразум Зергов был уничтожен, но Айур, родная планета Протосов, теперь лежит в руинах. Как вершитель вы должны заново сплотить сломленный народ и уберечь его от безжалостных зергов, которые все еще рыщут по выжженным просторам Айура. Компания продолжается с того момента, когда погиб Тассадар, уничтожив сверхразум своим флагманом и, соответственно, сам погибнув при этом. Ну и да, при этом он зарядил всю мощь темных тамплиеров, насколько я помню, для того, чтобы... Ее как-то послать всю эту энергию на уничтожение сверхразума. Ну, и, соответственно, флагман тоже был уничтожен. не знаю, в чем вся эта была суть. Ну, так оно, в общем-то, получилось. Далее нас ожидает миссия бегства Айвера. Соответственно, сверхразум был зергов уничтожен. Но Айвер, родная планета в Протосове, теперь лежит в руинах. Как Вершитель вы должны заново сплотить сломненный народ и уберечь его от безжалостных зергов, которые все еще рыщут по выжженным просторам Айра. Такие вот дела. Приветствую тебя, Вершитель. Сегодня мы скорбим о гибели доблестного Тассадара. И все же каждый из нас должен найти в себе силы и продолжать борьбу. Он пожертвовал собой, чтобы уничтожить сверхразум. Но зерги по-прежнему терзают наш многострадальный мир. Теперь, когда мы остались и без Конклава, и без поддержки Великого Флота, нам придется самим решать свою судьбу. Алдарис прав, Вершитель. Мы уже убедились в том, что зерги не остановятся, пока не уничтожат весь наш народ. Предлагаю отступить к последним действующим вратам искривления. С их помощью мы перенесемся в мир, где Рой нас не настигнет. При всем уважении, Зиратул. Протосам не пристало бежать от врага. Айур — наша родина, и мы должны принять последний бой здесь. Ты хочешь пойти по стопам Конклава? Старейшины погибли, Алдавис. <кх> Погибли, потому что их гордыня оказалась сильнее здравого смысла. И отомстить за них мы сможем, только если не повторим тех же ошибок. Я знаю, где мы найдем пристанище-вершитель. На планете темных тамплиеров. Шакуроси. Для твоего народа мы жестокие тираны. Зачем темным помогать нам? И все настолько злопамятные как твой конклав, Алдайс. Взгляни на меня. Разве я не доказал свою верность общему делу? Ты прав, и я признаю это. Вершитель, Зератул отыщет путь к вратам искривления. Как только мы очистим врата от зергов, Феникс и новый претор Артанис отправят наших уцелевших братьев и сестер на Шакурос. Вершитель, меня зовут Артанис. Я стал предаром совсем недавно, но, уверяю тебя, славные традиции тамплиеров в надежных руках. Будем надеяться. Привет, ребятки. Ничего, если мы с вами? Как по мне, лучше отправиться хоть к черту на куличке, лишь бы там не было зергов. Командир Рейнор, твоя помощь, как всегда, будет бесценна. Мы почтим за честь. Если ты присоединишься к нам. В общем, все старые друзья объединились и сейчас будут спасать остатки народа. Так, ну что, начинаем. Давайте-ка эту миссию. А, Айор в огне. А на Айере, как вы видите, большие проблемы. Исполнить. Но у нас есть один персонаж, который находится под инвизом постоянно. Это Зератул. Это неспроста, потому что Зератул да, может спокойно уничтожать так. вражеские войска, которые находятся без а, ви Всё вижена, урати. без детектора, да, ну поэтому что мы что что сейчас можем ими вырезать половину войска. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Так, Зератулу хорошо тут надавали. Но он все равно прекрасно справляется. Так, отлично, все войска вырезали. давайте двигаемся дальше. А, ну вновь таки, да, я думаю, Зератулу пошли вперед сначала. Так, отлично, канал Нидуса был уничтожен. Правда, здесь у нас есть плетка. Есть плетка, там детектора, конечно, нету, но... Из-за того, что, наверное, летает здесь надзиратель, он просто нам дает, как вот... Дает, точнее, вражеским войскам вижен. Да, и вправду там летает надзиратель. Можно, в принципе, попробовать их уничтожить. Мы ну, почти потеряли Драгуна, к сожалению. Но почти не считается, как известно. Газу, так что все нормально. Надо убить Надзирателя, который здесь убить летает. Шутку. Можно будет тогда Зератулом вырезать оставшиеся лёточки. Да так. Да так. так, Надзиратель улетел давайте -ка этот канал Нидуса. Отлично. Э, вот это не отлично. Да, да, да плетка будет. очень хорошо пробивает Азератула. Нужно признать. Я жажду битвы. Так, и как бы нам сам. расправиться с ней? Хотя зачем с ней расправляться, и верно? И да, не будет. будем даже этим заморачиваться, идем вперед будет просто. Да будет. Так, перегруппировываемся, давайте двигаемся дальше. Опа. нифига ну, здесь баталия, давайте-ка в атаку. Поможем нашим братьям в битве. Отлично. Хорош, разбивайте их дальше. Уничтожать канал Нидуса. Давайте все в атаку. Так, некоторые войска у нас стали побитыми, но это в принципе ерунда. Хотя вот это, например, очень красный, да, там уже на 9 хит-поинтах То есть у всего навсего выжил. Так, ну, давайте Я теми войскам, которые здоровы, и идем вперед. Давайте, вперед. Скружи, здесь летает повсюду. Все ради так... Опа, а тут у нас войска. Отлично. Разбивайте канал Нидуса. Отлично. Плюс тут у нас были союзники. Дополняем дополнительно еще зилотами. Оставшиеся сзади Зилды тоже подходите вперед, если что, вы будете нам помогать. И давайте идем в атаку. Так, минус один Зилд. А, давайте, ломайте, главное, вот эту вот плеточку. Отлично. Так, вот это уже не отлично. Отлично. Всех зилотов сохранил прекрасно. Давайте-ка на помощь идем дальше. Так, побитый зилот, конечно, отходи тоже, отдыхай. Те, которые у нас здоровы, идут снова вперед в атаку. Тут правда, да, один есть тоже побитый. Его бы убрать подальше. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, тут какие-то животные ходят. Бенгалас. Бенгалас. Блин, я короче не знаю. Похож просто на какую-то пуму. Ну, в общем-то, как бы там ни было, давайте-ка выберем этот путь. Опа, а тут у нас еще один слоняра. братьев. На поле я служу. <сослужу> мне тоже отрадно это видеть я так перегруппироваемся вот так как мы перегруппироваемся Что? сюда Давайте атакуем, атакуем Отлично Всех добили Идем дальше вперед Пока что все отлично Пока все без проблем Мы сохранили очень много войск Тут еще плюс, видимо, союзников. Вот все, что осталось от наших сил в этой провинции. Мы нашли врата Искривления. Вот а они. Будь к ним преграждает крупная стая зергов. Но это будет несложно. Потому что, сами видите, какое у меня теперь войско. Я много сохранил солдат. Ну, точнее, Отрываю. прошу прощения протасов. Наступаю. Братьев Протасов и... Получается так, что это будет, в принципе, несложная задача пробиться сквозь стаю зергов, как нам говорят, крупную. Плюс, к тому же, нам что дали еще и высших навы. тамплиеров. Но высшие тамплиеры, знаете, вот в чем их, так сказать, большая уязвимость, потому что у них очень мало щитов и мало жизней. Поэтому уничтожить их будет несложно, если вдруг я их подставлю что под атаку. Плюс, к тому же, высшими тамплиерами, чтобы управлять по-нормальному, нужно иметь некоторые скиллы, которые, к сожалению, у меня отсутствуют. Ну, в принципе, потому что я высшими тамплиерами никогда почти не играл. В оригинальный Starcraft. я играл очень-очень-очень давно, как я вам уже всем рассказывал не раз. А потому надеяться на то, что я смогу как-то законтролить высших тамплиеров и нормально прям размениваться, это, в общем-то, вы зря так можете подумать. Тут надо как-то все одновременно делать, но у меня так не получается. Ну давайте пока что подведем зилотов. Подводим еще драгунов. Давайте в атаку. Отличные штормы, как я и говорил, в моем исполнении. Минус два протоса бедных. <реклама> так, ну давайте подведем еще дополнительного войска. Тут, кстати, есть щиты. Надо было подзарядить, я что-то заранее это не сделал. Сейчас, получается, надо будет отсылать кого-то обратно домой. Ну, то есть к базе нашей. Так ее назовем. Битвы на связи. Так, тут а вроде щиты у всех, команды? ну да, почти что полные. Так, все, можете и идти вперед снова. Меня. Ну, щиты вроде у всех теперь полные, ну почти что, ладно, понятное меня дело. Сигнал. не у всех вот, например, у драгунов нет. Так, тут и у меня еще остался ту. один протас. один зилот. Служу. Иди тоже давай-ка на передовую, ничего там отдыхать. Так, беру наших зилотов. Гусадру на драгунов возьмем. Давайте-ка высших тамплиеров. Я, Я, жажду а -а -а. Я так думаю, надо Что тут взять одного зилота. Так, подойти давайте-ка драгунами. И других Не тоже взилотов подводим. Я битвы. Так... там всего лишь один был закопан зергинг Ух ты, нифига, он как сразу ему добавил. Ладно, давайте в атаку, короче, идем Так, давайте еще дополнительного войска посылаем Отлично. Ну, потерял не так много, Хас на самом-то деле. Мог гораздо больше потерять. Так. Давайте продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше. Давайте уже просто идем вперед по атаку. Несмотря ни на что. Идем вперед. Давайте-ка не задерживаемся. Mm? Так, я никого не забыл нигде. На всякий пожарный, то еще вдруг кого-то забыл, придется ему еще бежать к порталу. Давайте ломать тоже кунели Мидуса. И давайте подходим к порталу, уже совсем близко. Давайте сюда. Заходим что в портал. Что у тебя на Отлично. Мои войска раньше нашли тебя этот портал. Так что все нормально. Давай, тоже уходи. Так, что-то я не пойму, Рейнер вместе с Фениксом вообще собираются уходить или они хотят умереть? <с> Все, миссия закончена. Отлично. это было не конечно. В некоторые моменты я просто тупил неимоверно, поэтому потерял там какое-то количество войск. Но это... это, в принципе, не входило в наши задачи, главное было просто отступить. Ну что, это уже будет следующая серия, давайте на этом будем заканчивать. С вами был Веном, всем пока, удачи!